The original link to the video will be in the description down below. Мы очень много говорим про игровой навык и это хороший аргумент. Большинство из ваших любимых игр дают игрокам множество возможностей, чтобы показать свое превосходство. Но игры также имеют некий фактор непредсказуемости. Под названием Gesche. ГСЧ означает генератор случайных чисел. Понятие стало означать любой случайный исход в играх. И когда кто-то жалуется на ГСЧ, они по факту жалуются на везение. У людей есть множество причин, чтобы генерировать случайные числа. Конечно, вы можете считать, что кто-то сам якобы генерирует случайные числа. 3370318. 82, 82. Но люди могут быть предвзяты осознанно или нет, к некоторым числам. No right, Во времена становления цивилизации яркой демонстрацией данного явления были кости. Но даже не числа, определяемые кубиками, являются случайными. Кости физически несовершенны, даже если это не так, то это не самый идеальный путь для набора случайных чисел. Если не углубляться в математику, даже те числа, которые генерирует компьютер, не до конца являются случайными. Если случайность приходит из определенного алгоритма, то последовательность может повторяться. Поиск неустойчивого феномена, который может быть базой для случайных чисел, привело в 60-х годах к созданию Эрни. Не этого Эрни. Мы говорим об электронно случайном числовом индикаторе. Будь то частицы неонового газа или атмосферный шум, стоящий генератор случайно очистил использует непредсказуемый феномен для набора цифр. Может хватит говорить про математику? Я пошел в журналистику, чтобы не заниматься этой хренью. Стоп, ты спишь что ли? Итак, как это связано с играми и киберспортом? Влияние ГСЧ чувствуется различной степенью. Есть игры, где это вообще не используется. Есть те, кто внедряет это частично, и те, кто полностью полагается на этот механизм, что является частью их идентичности. Эти различные варианты умудрились создать и сохранить тебе киберспортивную сцену. Но сначала мы поговорим о крайних вариантах этого диапазона. В Rocket League GSC за пределами начальной точки не играет роль вообще, потому что полностью полагается на законы физики. И да, везение может частично присутствовать в игре, но оно не выходит за пределы процесса контроля самим игроком. Также Overwatch пока решил не прибегать к GSC системе из-за их персонажей и дизайна карт. Пока гиберспортивные ценители предпочитают, чтобы навыки и командная работа определяла победу, отсутствие GSC в этих играх может создавать более предсказуемый результат. С другой стороны, у нас есть Hearthstone, который исторически больше всех поддерживал данный механизм. Самый яркий пример это появление Йог Сарон, карта, которая разыгрывает случайные заклинания в прибавку к тем, которые были у вас в игре. And what else we got? So many animations. Stand against darkness. That's wow, not CJ gonna save Super him. Of the forest. Bloodlust. Oh, Charge all of them. Master what? Portal! Oh my goodness. Oh my god. <laughs> That was huge. That was absolutely huge. Now Monsanto has a gigantic board, cleared all of dude's major threats. Dude, dude пока не все случайные эффекты безумные как йог такие карты как ботливая книга могут генерировать в нужный момент мощную комбинацию и несмотря на то, что случайность Хардстоун несомненно является важной частью игры Это может быть плохим фактором по сравнению с играми, построенными на чистом навыке Также это вызов для разработчиков Как сохранить баланс между киберспортивной составляющей, а также зрелищностью для зрителей И при этом оставить битву различных игровых навыков на протяжении многих лет Riot Games пытается ходить по этой тонкой грани при помощи League of Legends, где внедрили критический удар. И это даже есть в дизайне чемпионов, например, Twisted Fate. Но в 2016 году они внедрили еще больше ГСЧ в Лигу, с исключением драконов, которые в то время разделили людей на два лагеря. Я думаю, что случайный дракон ужасен для соревновательного режима. Я не думаю, что они настолько ужасны, потому что каждый дракон предлагает разное усиление. Вам просто нужно играть по-другому. Если вам выпадет три огненных дракона, вы можете сгруппироваться и уничтожить другую команду. Но если у вас три облачных дракона, вам нужно быть гибкими, возможно сплит-пуш или продвигаться между линиями. Мы реально можем не идти вниз карты и проиграть максимум 10 CS и одного обычного дракона. Это ужасно. Райт объяснили, что с добавлением случайных драконов это попытка обеспечить вариативность игры и повышение ценности драконов как стратегического объекта. И будут они успешными или нет, остается вопросом. Даже Valve вдвойне усилил GSC в Dota 2 и CS:GO. В Доте особенно в механике, например, Ogre Mag и его ульта Мультикаст, которая дает двуглавому возможность для сумасшедшего урона. CSGO ⁇ это случайная погрешность первой пули в спрее. Сегодня GSC остается актуальным. И это возможно благодаря играм в жанре ⁇ Королевская битва ⁇ целый жанр игр, который создан на факторе шанса, от нахождения оружия и предметов до случайного места на карте для финальной битвы, и мы не можем забыть про механику прицела Bloom в Fortnite. Fucking Bloom is Даже без игр, GSC остается неотъемлемой частью киберспорта, и с ростом ставок не всегда все вещи являются случайными, как бы не хотели бы их позиционировать. Итак, для тех, кто не знает, это Дейст, бывший профессиональный игрок CSGO. Многие фанаты Counter-Strike его знают по скандалу с командой iBuyPower в 2014 году, когда они сдали матч против команды Guides. Но этот фактор не помешал ему в дальнейшем рекламировать рулетки. Здесь дальнейший отрывок степ на эту тему. You know what? Is immeasurable. And my day is ruined. Очень легко обвинять в везение, и поэтому многие считают, что в киберспоте вообще не должно быть ГСЧ. Но если результат будет очень предсказуемый, как зрителю тебе не будет интересно на это смотреть. Как обычному игроку, может быть вообще не весело играть. Без прикосновения к ГСЧ некоторые любимые моменты в киберспоте вообще бы никогда не произошли. Итак, что же такого в ГСЧ, из-за чего люди дико бесятся? Один ответ может быть, что люди обычно плохо разбираются в вероятностях. И да, по идее, каждый должен зависеть от ГСЧ в равной степени. Через некоторое время у вас складывается ощущение, что имеет вас слишком часто. Это не секрет, что геймеры часто благодарят бога ГСЧ, когда везение на их стороне. Даже самый титулованный игрок в миле, Адам Армада Лингрен, периодически чувствовал присутствие ГСЧ бога. Пример этому количество бомб и овощей, которые могла достать его персонаж Пич game, really? What if, what if he hits him with the move and it blows up on him? Yeah, no, honestly, a lot of peaches right now will actually we'll just drop the ball. Yeah, they don't want to blow up themselves because it's a random chance, right? Well, the explosion is big. Wait, what? It, it, if you're, if you're close enough an to item. be... Oh, and, and, and, and why Why use a bomb up when you just use a stick, Did he right? pull a stitch right after him? Yeah. No, guy's guy's he no, he didn't. No, he didn't. I, I, I don't believe it. I don't believe it! Oh, my God! Tell us who too, but He's going for it. No, please! No, please, please. No. I, no! Oh my God! This is the anguish of a man. Но это не означает, что где высок критерий ГСЧ, игровые навыки отходят на второй план. Они бросают вызов игрокам, чтобы они быстро отдавчили сценарию, выходящему за пределы их контроля. Стоит ли убийство этот дракон? Стоит ли драться из-за этого карателя, если у него есть подпольный надзиратель? Что, если Йоксарон Сарон уничтожит тебя и отправит в каменный век? Right right hand, no! No! И что будет, если ваш продюсер это хак с отсутствием человеческих навыков? Просто смирись с этим. Именно. Всем спасибо за просмотр, надеюсь вам понравилось данное видео о случайностях в компьютерных играх. Не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки, писать комментарии, любой комментарий для нас важен. Если вы хотите поддержать канал рублем, ссылка на Donation Alerts есть внизу в описании. Всем доброй ночи и всем пока!